всем привет на моем канале сегодня буду готовить пасхальное безе птички в гнездах готовится очень быстро просто всего две насадки контактную информацию для приобретения насадок и красителей оставлю под видео в описании кому интересно оставайтесь со мной У меня уже готова швейцарская меренга, 177 грамм белка, соответственно, в два раза больше сахара. Вот она такая плотная, держит форму, не течет. Перекрываю пока влажным полотенцем сверху. Мне понадобится всего две насадки. Это насадка Султан, заказываю я ее на сайте Алиэкспресс. Вот она с такими зубчиками. И внутри серединка это закрыта значит заказывала две насадки с алиэкспресс обзор я уже делала на их разницу то есть здесь видите вровень идет внутренняя часть а здесь она выступает где больше выступает тогда выход крема намного лучше и проще с этой работать ну как бы невозможно потому что получается слишком маленький кружочек вот поэтому я буду использовать эту и насадка листик она без номера широкими прорезями Буду использовать гелевые водорастворимые красители. Сухие тоже подходят. Набросала себе примерно, как у меня это все будет выглядеть, чтобы не запутаться. Какие цвета тоже понадобятся. Так проще. Снизу я подстелила силиконовый коврик, чтобы вот этот край у меня не падал. И соответственно у меня противень перевернута, чтобы не загибались края пергамента и фигурка получалась ровной. Часть меренги я крашу в бледно-зеленый. Это мне понадобится для основы. И отсаживаю будущие гнезда. Насадку держу вертикально, просто давлю-давлю и на каком-то моменте отпускаю. Окрашиваю часть желтой. Поместила в кондитерский мешок и отсаживаю. Здесь просто обрезала уголок примерно на полтора сантиметра. И усаживаю сюда курочку. Можно центр заполнить. Так. И начинаю формировать сначала туловище. Давлю, давлю, давлю, давлю. Отвожу назад и делаю хвостик. И теперь голова. Оставшуюся меренгу я помещаю в кондитерский пустой мешок с насадкой. Мешок-мешок. Делаю крылышки. С помощью белой меренги я сделаю птичку, сажу сюда, также заполню, и птичка у меня будет лежать, хотя можно ее тоже посадить таким же образом. Да. Где-то что-то тут торчит Некрасивенько Можно мокрой ложкой Убрать И теперь тоже крылышки Я взяла немного другую насадку Листик Чтобы ту не мыть делаю клювик у меня осталось немножко, поэтому я уже в произвольном порядке отсажу такие э, безешки, но я хочу объединить все цвета, возьму вот у меня использованный мешочек Отправляю сушиться в духовку. У меня газовая, я дверцу приоткрываю на 10 сантиметров сверху и ставлю на самый верхний уровень, либо на второй уровень, если считать смотреть сверху вниз. Дальше сушится без у меня полтора-два часа примерно. И регулятор у меня, температура в принципе-то не выставляется, я регулятор просто поворачиваю на минимум и температура ориентировочно 50-60 градусов, допустим у меня и не выше. Температура сушки безе колеблется у всех по-разному, от 50 до 110 градусов. Все зависит от того, какая у вас духовка или духовой шкаф. Есть конвекция, нет конвекции, тут уже ориентируйтесь на свою технику. Еще забыла сказать, можно присыпать, пока еще не отправила в духовку, с сахарной посыпкой. И вот такие бусинки положу в гнездышко, как будто яйца. Прошло 2 часа, и безы у меня уже остыло. Готовое. Покажу на примере курочки. Вот с пергамента очень хорошо снимается. Посмотрите, донышко тоже не липкое, не деформируется. И абсолютно сухое. Осталось дорисовать глазки. Если вы взяли в руки, допустим, или у вас снизу тут что-то не нравится, липкое значит обратно ставьте в духовку и досушивайте но не делайте сильно большой огонь потому что может поменять цвет пригореть такая птичка и маленькие естественно они высохли уже спустя час Вот покажу то есть и внутри оно абсолютно сухое Глазки дорисовала с помощью гелевого водорастворимого красителя кисточки. Можно использовать пищевые фломастеры. Но они быстро сохнут, и мне не очень нравится. Вот такое пасхальное безе получилось у меня в итоге. Кому идея видео понравилась, была полезна, ставьте лайки, пишите комментарии, подписывайтесь на канал. Всего вам самого доброго, будьте здоровы. Всем пока-пока.